Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Вичезар и Вы на канале Вести Волкон, где мы рассказываем о традиции, наследии предков, о вере, о технологиях. Сегодня у нас в гостях в очередной раз Александр Белов, историк, исследователь. И сегодня мы поговорим о дравинизме, о том, что каким все-таки был наш предок. Откуда он? Подписывайтесь на наш канал, и мы начинаем. Здравствуй, Александр. Здравствуйте. Вот расскажи, мы с тобой прежде, вот на прежних наших беседах с тобой рассказывали об артефактах до потопных, после потопных, о том, что цивилизация была задолго, задолго до той цивилизации, которую историческая наука, ну, сегодняшняя в школе при, ну, описывает, да, что много умалчивается, не доводится до сведения те великие дела, которые были совершены. Расскажи, пожалуйста, вот, точку зрения твою. И как, следовательно, все-таки, дарвинизм, что это такое, как, с чем его едят? Ну, на мой взгляд, дарвинизм в том виде, в котором он возник, это, в общем-то, англосаксонская идеология, обслуживающая колониальные войны. Мы хорошо знаем, что викторианская Англия ⁇ это период колониальных войн, колониального владычества, отношения с метрополиями довольно сложные. Поэтому, в принципе, нужны были какие-то отношения, которые оформляли, в общем-то, политики идеология бизнес обман и аборигенов и так далее, привоз рабов в Европу или в Америку, mm -hmm. эксплуатация и так далее и тому подобное. Поэтому есть расы высшие, есть расы низшие по дарвинизму, значит, согласно этому, есть те, которые сторонники прогресса, могут э, прогрессировать, есть те, которые меньше вообще не способны, они должны быть управляемы, аборигены. Небольшое уточнение с точки, с нашей точки зрения, это наше личное оценочное мнение, с наследия нашего, то есть староверческого, что раса это чистый белый. Ну, то есть белый раса как таковая, а все остальные это народы. Ну, не остальные народы. То есть народы белые, народы желтые. Народами мы их так называем. Потому что раса, она в современной расологии, ну, это немножко неправильный термин с точки зрения образа. образа Я right? могу сказать по поводу расы, что здесь, в принципе, сам термин был скомпрометирован германскими фашистами. Это раз. Да, Второе, конечно, конечно. сама идеология не в Третьем Рейхе зародилась. Она была у англосаксов заимствована Гитлером, Гиммлером и так mm -hmm. далее. В принципе, конечно, нет народической расы. Вот сам даже термин, все вернее, она есть. Это Атланта-Балтийская раса и беломоро балтийская это две а, расы белые, а, ну расовые ну, группы. Понятно. А Раса это, так сказать, популяционная, ну выборка, типо, Но. типологический подход, так да, скажем. Да, это остатки палеоевропейцев. -палео есть в отечественной антропологии принято говорить о палеоевропейцах. Но также выделяет вот Ганс Гюнтер, идеолог третьего рейха, он выделял фальскую расу или дайскую расу. Это как карманиды, то есть это остатки как раз древнего до потопного населения, которое населя охотников и собирателей, которые населяли Европу. И вот когда индоевропейцы со степного пояса Евразии пришли, это были фатьяновские племена, племена шнуровой керамики, племена культуры боевых топоров, это третье, второе тысячелетие до новой эры, они, они, конечно, не скрещивались с аборигенами ни в коем mm -hmm. случае, да, вот, не было такого, что они с фига с уграми стали бы скрещиваться. Вот, на нашей территории это фатьяновцы, фатьяновские племена, они хорошо известны, культуры и так далее. И они достаточно, у них как бы уделялось большое внимание, с кем можно скрещиваться, с кем нет. И как выглядел этот тип? Это был, конечно, светлокожий, светлолицей и, и такой... Да, да, да, да. У нас есть вопрос от нашего зрителя. Татьяна Имелина задает вопрос. Интересно было бы узнать, откуда пошел русский язык. Мы в своем сюжете в одном рассказывали, какие были языковые системы, их было несколько. Источниками могут служить Светлана Жарникова, исследователь Санской Затем лекция Александра Хиневича, который дает источники древние наши, которые были закрыты, видимо, раньше. Источником является книга Света, написанная на Коруне. И много источников, которые скрыты. Обычно говорят, что где артефакт? Ну, покажите. Да? Вот, кстати, у Фоменко и Носовского данный артефакт был представлен Санти и Веда Перуна на золотом листе, который хранится в одном из музеев в Италии. Опубликованный факт был. Mm -hmm. Возвращаемся mm -hmm. к Дарвинизму. Все таки да, Обезьяны или по, человека? По, поэтому социальный заказ был определен. Да. Мало того, Дарвин, конечно, не позволить новую вещь сделал. Он просто перекинул методы селекции, которые он назвал искусственным отбором по-своему назвал методы подбора это называлось ну когда уничтожается ненужное потомство а нужное размножается и прочее вот такая информация была на слуху я не проверял честно потому что не держал первое издание дарвинской теории не содержал человека как в цепочке вот насколько... а, Учёр ну, ну, вот 1844 года, он пишет о том, вообще в принципе, он достаточно, в общем-то, человек был англикан, он учился на священник англиканской mm -hmm. церкви по достоянию отца, он Кембриджский университет не закончил, но тем не менее он должен быть священником, mm -hmm. но только его потянул совершенно другие вещи и фактически в первом очерке 1844 года он селекционную теорию выдвинул, но с позиции такого уже у него фигурирует. Верховное существо, которое называют великим существом, существом с большой буквы, пишет, угу. это существо осуществляет отбор, то есть вот эту вот селекцию наиболее приспособленных, а наименее но скручивает голову. Это существо обладает провидением в далекие геологические периоды по Дарвину, по раннему Дарвину, и вот оно, так сказать, избирательно сохраняет нужные признаки. А уничтожать не нужно. И то, таким то есть, это образом... все равно то божественный. Да, да, да, да. да, да. Именно Бог-селекционер. Mm -hmm. Когда, в общем-то, он опубликовал... Вернее, не опубликовал, а обсуждал своими... Эта работа была опубликована уже после его смерти. Обсуждал эти, так сказать, идеи с своими друзьями. Например, с Лаэль, Лаэлем, его, так сказать, учителем. А, Книгой, которую он зачитывался, когда путешествовал по кораблю. Бигль. А, геология, значит, геология современности. Основу геологии называлась, угу. то лояли ему и посу... другие друзья, они, в общем-то, сказали, что не гоже в научной литературе вводится термин Бог. Поэтому он за эвфемизм придумал такой природа с большой буквой угу. естественный отбор, глагольный существительный отбор у него, значит, стал отбирать. То есть, отбор сам себя отбирает. Масло масляное. То есть, непонятно, что, что это законы природы вдруг стали отбирать кого-то. Я утверждаю, что никаких какого естественного отбора не существует в природе. Никакая природа ни по каким законам никого не отбирает и никого не скрещивает. Это произвольно совершенно волюнтаризм выдвинутый для того, чтобы обосновывать политику англосаксов. Вот О, это замечательно. Уважаемые друзья, не законы, а коны. Потому что по конам живет весь космос. По правилам, установленным вот высшим, всевышним. И... Политические решения, которые принимались, собственно говоря, и наука, следует политическим решениям, извращает суть окружающего мира. Благодарю тебя, Александр, за такую интересную информацию. Мы будем продолжать освещать эту тему. Подписывайтесь на наш канал. Всего хорошего. Благодарю вас. Спасибо.